Вот моя первая картина маслом, вид Тбилиси с улицы Коджорской дом 7 на священную гору Мдацминта. Уникальный пейзаж, потому что э, такого вида больше нет между этим и Горой построили высокую путь, которая совершенно Первые уроки маслом я получила от чудесного профессионального художника. Наши дети посещали один класс в первой гимназии на проспекте Руставели в городе Тбилиси. Рисуйте, это хороший релакс и будьте здоровыми.